Привет ребята, в этом видео будет разбор моих сделок, покажу какие трейды мне удалось отработать и сколько на этом всем удалось еще и заработать. Если вам нравятся такие видеоролики, то не забывайте ставить лайки, поддерживать меня подпиской на канал. В общем, давайте без лишней воды сразу приступать к разбору моих сделок. Первая сделка была открыта по инструменту биткоин. На 5 минутном таймфрейме у нас сформировалась вот такая вот локалочка, такой вот небольшой каскад. Здесь у нас имеется проторговка, однако если рассмотреть эту ситуацию более детально, мы с вами видим то что фьючерсный график у нас немного отличается от спотового но так как спотовый график для меня база то я вижу то что здесь у нас есть каскад я вижу то что на фьючерсах конечно нет этого каскада но есть все та же проторговка. графики на данный момент были максимально похожи поэтому я принял решение все-таки заходить в данную позицию на пробой уровня здесь у нас есть плотность я хотел набраться как раз таки до этой плотности до отметки 1750 и сразу выставил небольшую часть на закрытие позиции перед плотностью 17 200, потому что я думал, возможно мы эту плотность пройдем сюда ударимся, там как-то откатим поэтому было принято решение, хотя бы часть позиций зафиксировать лимитками до 17200, но и остатки уже фиксировать по ситуации руками. Вот как эту сделку я отработал по стакану, раскидываю заявки, появляется хорошая активность, меня забирают в позицию, идет прям очень хорошая активность стакания, стакане, закрывается у меня часть позиции и остатки я уже закрываю просто по рынку. Однако возможно не стоило спешить и выходить, потому что на 17200 мы разъели плотность, была хорошая активность стакана, и можно было еще немного больше заработать. Вот как данная сделка выглядит по дневнику трейдера, находился в этой сделке всего лишь 4 секунды, чистыми заработал 86 долларов, зашел всего лишь на половину рабочего объема, сам не знаю почему только на половину меня открыло, возможно была какая-то ошибка, поэтому заработать по факту должен был в два раза больше. Следующая интересная ситуация была по инструменту Бен, здесь я хотел заходить на пробой локальных уровней сопротивления, в эту монету зашли объемом поэтому логично то что за хаямой было много стопов, на которых можно было получить хороший импульс. В это время я просто наблюдал за стаканом, хотел зайти на активности и отложенные заявки не ставил. Здесь пошла просто бешеная активность в стакане. Активность была с отстрелами. То есть даже если бы здесь я зашел, меня вероятнее всего закрыло бы по 100+. Далее смотрите как просто эта монета улетает. За кадром очень много интересных голосов, очень много таких вот рассуждений. Я бы вам их советовал посмотреть, потому что ну вы представьте, ты сидишь ждешь пробоя, а тут на твоих глазах монета просто берет и вылетает на 20%. Если вам интересно что там было за кадром, то переходите в телеграм-канал по ссылке в описании и находите видеоролик от 2 декабря, именно здесь мы все обсуждали, но будьте осторожны, там очень много мата. Следующую сделку я планировал отрабатывать по инструменту эфира, здесь у нас довольно-таки сильно локальная ситуация на 1 минутном таймфрейме, но тем не менее есть два таких вот интересных хаев, пробой которых я собственно и планировал заходить. Рядом с этим уровнем у нас находилась плотность на 4000 монет, поэтому часть позиций я открывал до плотности, часть плотность, ну и часть уже после данной плотности. Также раскинул сетку как Питер Паркер для фиксирования позиции, потому что эфиры любит довольно-таки сильно стрелять, стакан может лечь, поэтому желательно эфир закрывать вот такой вот сеточкой стакане я бы не сказал то что была какая-то хорошая активность но в моменте она появлялась но ну, сразу тушилась но в общем разбирает эту плотность у нас идет импульс я вижу то что импульс какой-то слабенький поэтому принимаю решение просто выйти с данной позиции По дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так здесь я заходил там где зеленые треугольники и красные треугольники это там где я выходил в сделке был всего лишь 3 секунды потерял 10 11 долларов также как вы можете заметить на комиссию отдал я 64 доллара, поэтому если хотите экономить на торговых комиссиях, на бинансе, на байбите, то все полезные ссылки вы найдете в описании под этим видеороликом. Следующая интересная ситуация была по инструменту эфира. Здесь есть два локальных уровня сопротивления, которые находятся довольно-таки рядом друг с другом. Также у нас формируется проторговка около этих самых уровней и рядом находится уровень сопротивления на круглой отметке 1300. Довольно-таки важная психологическая отметка, поэтому можно было ждать какого-то хорошего пробоя. Я начал набираться уже с локальных уровней, ну и собственно фиксировался снова как Питер Паркер. Первую часть отложек поставил в первый локальный уровень, вторую часть во второй локальный уровень, ну и собственно уже от 1300 начал фиксировать свою позицию. Здесь пошло довольно-таки сильное импульсивное движение. Поэтому, вероятно, нужно было как-то расставить свои лимитки повыше, но я что-то не ожидал от эфира вот такого вот прям импульса. Меня зафиксировала большую часть по лимиткам, остатки я уже скинул просто по рынку. С этой ситуации удалось довольно-таки хорошо заработать. Подниму некоторые дыры, эта ситуация выглядит вот так. Зеленые треугольники это там, где я заходил, но красные треугольники это там, где я выходил. Никогда не знаешь, где конкретно цена у нас развернется, поэтому важно фиксировать свою позицию частично с данной сделки удалось заработать за 5 секунд 252 доллара следующая сделка снова же была открыта по инструменту эфириум только уже на пробой локальных уровней поддержки есть у нас вот такой вот небольшой каскад ожидая проторговку около этого уровня и буду заходить на пробой этих уровней свои отложенные заявки я поставил за локальные уровни за плотность открывает здесь меня со сквизом я вижу то что у меня фиксируется некоторая часть по лимиткам потом вижу то что движение дальше не идет и просто остатки закрываю уже по рынку поднимнику трейдера эта ситуация выглядит вот так в сделке было всего лишь 4 секунды заработал 177 долларов красные треугольники это там где я заходил ну и зеленые треугольники это там где я фиксировал свою позицию как вы видите я отработал ее идеально увидел то что что-то непонятное начинается против меня в стакане сразу вышел и это казалось лучшим решением потому что далее цена у нас и вовсе откатила можно было получить какой-то убыток но отработал я здесь все довольно таки хорошо следующая сделка снова же была работа по инструменту эфир на пробой локальных уровней поддержки как вы можете заметить я в прошлой уже ситуации заходил на пробой этих же уровней поддержки однако я рассчитывал то что вот этот импульс он будет настолько сильный то что он возьмет и пробьет прям все уровни поддержки но такого не было я забрал с этого импульса всего лишь 0.3, заработал то что давало поэтому график опять сформировал вот такие вот уровни опять формирует проторговку поэтому я жду пробой этих уровней свои отложенные заявки я поставил за крупные плотности потому что вероятнее всего больше стопов именно было за ними меня забирают в позицию с небольшим сквизом фиксирую свою позицию по лимитным заявкам ну и остатки уже с просто скидываю по рынку отработал прям очень хорошо по дневнику трейдера эта ситуация выглядит вот так красные треугольники это там где я заходил ну и зеленые треугольники это там где я фиксировал свою позицию фиксировать нужно частично потому что никогда не знаешь насколько сильным будет импульс, в сделке было всего лишь 4 секунды, удалось заработать 282 доллара. Следующая последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту биткоин по такой же системе как и в предыдущих ситуациях, есть два локальных уровня сопротивления, есть проторговка перед уровнем, есть круглое числа 17150, 17160, собственно ожидаю пробой этого уровня. Отложенные заявки поставил перед круглым числом, 17150 перед плотностью, забирает меня в позицию, фиксирует часть по лимитным заявкам далее вижу движение не идет ну и закрываю остатки просто руками Поднимику трейдера эта ситуация выглядит вот так зеленые треугольники там где заходил в позицию красные треугольники там где выходил из позиции как вы видите забрал максимальное движение которое давал рынок в сделке был 4 секунды удалось заработать 106 долларов также вам хочу сказать если вы хотите видеть мои сделки быстрее других в формате который вы видели в телеграме примерно когда вы видите что было в стакане как было на графике, сколько удалось заработать, то подписывайтесь на инстаграм, там это все выходит быстрее, именно в сторис, поэтому если интересно, залетайте, а главное проверяйте никнейм, потому что есть много фейков, у меня именно Max, Bucks, Main и именно один аккаунт, других аккаунтов у меня нету, не занимаюсь ни разгоном, ни чем, поэтому не ведитесь на всякий обман, будьте умнее. Собственно, эта неделя была неплохой, удалось неплохо заработать, эту неделю я тоже открыл с плюс на 106 долларов по биткоину, ну а прошлую закрыл примерно около тысячи долларов, насколько помню, 943 доллара. Как вы видите, понедельник у меня изначально не задался, но со вторника все более-менее начало налаживаться, там начал кормить биток и эфир, поэтому и удалось около тысячи долларов заработать. Всем желаю зеленки в стакане, профита, хорошего настроения, не забывайте ставить лайки подписываться на канал, чтобы такой полезный контент видела как можно больше людей. Всем удачи, всем мира и всем пока!